Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Астролагерь! Добро пожаловать в нашу колонию! Продолжаем нашу подборку интересных деталей серии игр Готика. Только в этот раз эти самые детали будут касаться гениальных мелочей с геймплея игры. Сейчас уже никого не удивить такими вещами, как цикл жизни Неписи, то есть когда Непис живет своей жизнью в игре. Например, в рабочее время Тарбен колотит молотком, а Паладин ходит и осматривает свои владения. А ночью все заседают в таверне Кардифа. Хотя кто-то напивается даже днем. Но в менее цивилизованных местах все просто сидят у костра, играя на гитаре и периодически отходя сделать свои дела. Сейчас на такое внимание уже не обращают, но в то время, когда вышла Готика, такое поведение Неписи было революцией в мире РПГ. А поскольку игра вышла очень и очень давно, то можно сказать, что она стала прародителем для многих современных РПГ. Поэтому в этом видео я расскажу как раз таки о таких продуманных деталях геймплея, которые делают Готику интереснее и живее, а где-то просто забавнее. И первая такая гениальная деталь касается у Резель. Многие знают, что это единственный меч первой готики, который наносит дополнительный урон магии и кроме того дополнительный урон огнем. Однако мечом можно не только мстить жителям старого лагеря, но и даже поджигать фонари и даже костры. То есть такая деталь, как урон огнем, переносится и на физические объекты игрового мира у игры 2001 года. Раз уж речь пошла о мечах, то во второй части игры в дополнении Ночь Ворона появляется еще один красивейший меч под названием Коготь Беллера. Коготь Беллера выкован самим темным богом из черной руды. Особенностью меча является магический удар в виде молнии. По преданиям, Коготь это разумный клинок и предназначен для слуг Беллера. Поэтому, если попытаться бить один клинком дракона нежить, то молния будет бить только в безымянного, а дракона трогать не будет. То есть меч, выкованный Беллером, по своим не бьет что на мой взгляд является гениально проработанной деталью. Следующую интересную деталь многие знают. Но раз уж тема этого видео продуманной детали геймплея, то я расскажу вообще все, о чем когда-либо находили в этой игре. По территории колонии местами расставлены пустые бочки, в которые может спрятаться безымянный герой. Но, к сожалению, несут они всего лишь декоративную часть, потому что спрятаться от того же мада там не получится. Да и вообще ни от кого, даже если начать какую-то драку. То есть поставлено не просто для рофлов. Язык орков – еще одна проработанная деталь в игре. Каждая буква алфавита орков соответствует букве английского алфавита. Поэтому надписи орков имеют реальный смысл, их можно даже перевести. Однако к речи орков это не относится. Например, на этой колонии написано «остерегайтесь». К слову, язык орков прорабатывался на начальных стадиях разработки игры, потому что в определенный момент безымянный должен был отправиться в город орков, от которого впоследствии отказались, и, соответственно, не доработали этот самый язык. Во второй части игры безымянному предстоит встретиться с бывшим правителем Яркендера и великим полководцем Корхадроном. В те времена люди разговаривали на языке древних, поэтому если безымянный не выучит как минимум основ языка зочех, а именно языка крестьян, то к Корхадрон обратится героя с неизвестными словами. я не понимаю. Герой не поймет духа, и дальнейший разговор будет невозможен. То же самое касается и запертого в храме с вороном призрака Радемеса, который в теории должен помочь нам найти верный рычаг от двери. Подожди минутку. Я не понимаю. Еще одна гениально проработанная деталь мира готики – это именное оружие, которое, как правило, принадлежит именной неписи, Поэтому, если отобрать такое оружие и подойти к его хозяину, то он сагрится и попытается отобрать его обратно. «Я хочу получить назад свое оружие! Я предупредил тебя! тронешься до моих вещей и будет худо!» А поскольку именного оружия очень много, то и персонажей таких тоже много. Например, Гамес и Гнев и Носа. «У тебя мое оружие! Похоже, стоит переломать тебе пальцы!» Юбериный посох света, горный его топор, месть горна. Следующая маленькая проработанная деталь касается второй части игры, где присоединившись к одной из фракций, например, маги огня или драконоборцы, с вами откажутся разговаривать, пока вы не оденете броню драконоборца и, соответственно, мантию мага огня. Твоя одежда не соответствует нашему ордену. Пойди и переоденься. Если ты отказываешься от Робы, то отказываешься и от Инноса. Тебе следует задуматься об этом. Надень свои доспехи, если хочешь разговаривать со мной. Никто ничему не учится у меня. Не говори, что ты не знал. Что ты носишь? Надень что-нибудь приличное. Если ты один из нас, то должен носить нашу форму. Так что пойди и надень ее. Сюда же можно добавить и проработку диалогов, которая иногда зависит от того, какой фракции вы принадлежите. Например, если вы маг огня, то Мильтон в третьей главе говорит одну фразу, а если драконоборец, то другую. «Я вижу, что слухи оказались правдой». «Какие слухи?» «Что ты присоединился к охотникам за драконами». «Ну, ты никогда не был человеком церкви». «Тем не менее, ты сражаешься за наше общее дело, и только это имеет значение». «Это все? Я рад, конечно. И судя по тому, как ты выглядишь, все орки должны бояться тебя. Я не могу поверить в это. Ты действительно стал паладином? Похоже на то. Если такие, как ты, становятся паладинами, то прихвостнем Белиара нужно держать ухо востро. Какая-то горстка орков для тебя не проблема. За свое поведение может даже единица Латар, если вставить письмо Гаронда. У меня есть доказательства. Вот письмо от командующего Горонда. Так драконы действительно существуют, я был несправедлив к тебе. Я буду молить Иноса о прощении за мое поведение. Что, соответственно, повышает играбельность и желание пройти эту игру несколько раз. Еще одну деталь, многие сто раз видели и приятно удивлялись, но не сказать в этой теме о ней я не могу. После каждого раза, как безымянного избивает сверломно грабит его и под предлогом хороших намерений отнимает даже оружие как он ему... не пытайся повторить это мальчик спасибо за салота герой я думаю что лучше забрать твое оружие все это касается как первой так и второй части игры а это на минуточку игра 2001 года. Если вы смотрели большинство роликов по деталям на этом канале, то знаете, что алхимик Константина из города Хариниц просит приносить ему грибы, и пока вы не принесете ему достаточное количество этих самых грибов, он не раскроет свой секрет. Оказывается, что 50 грибов на постоянку повышают вашу ману на 5 пунктов. Поэтому Константина, как обычно, непись, не просто варит спирт свои подсобки, но и потихоньку качает себе ману. Следующая интересная деталь касается второй части игры. Если в пятой главе безымянный герой отправляется ко двору Ирдорад без глаза Иноса, то в каюте капитана можно будет найти кожаный кошелёчек с этим самым амулетом и письмом от Ксардаса, где он не жалеет слов о безымянном. Кроме того, и Мильтон будет разочарован и выскажется по этому поводу. «Это время вертится только одно. У тебя есть глаз Иноса? «Нет». «Ты такой? Что ты будешь делать, если ты встретишься с драконами здесь, на острове?» Ты так и не поумнел. Здесь у нас есть даже алхимический стол. Мы могли бы спокойно перезарядить глаз. А ты о чем думаешь? Мне остается только надеяться, что твоя непредусмотрительность не будет стоить нам жизни. А у орков появится еще одно Драконье Сердце, так как герой получает глаз и носа разряженным. Во второй части игры Бальтран, торгующий с пиратом, дает нам пакет, который нужно передать Скипу. Однако, если не сделать этого в первой главе, то во второй главе скип уплывает в пиратский лагерь в Яркендаре. Но посылку ему все еще можно вернуть, и даже абсолютно бесплатно пройти в лагерь пиратов. То есть разработчики проработали и такой вариант. Я хочу попасть в 500 золотых! У меня посылка для скипа. Он здесь? Да, скип здесь. И что? Если не согласен, нож проваливать. Все просто. Следующая интересная деталь когда-то давно была в одном из роликов на канале. Но здесь она будет тоже к теме. Во второй части игры можно согласиться проводить Диего до выхода. Однако в этот момент Диего не бессмертный персонаж. И если он погибает где-то на полпути, то в Харинисе мы все равно его сможем встретить, и он прокомментирует свою смерть таким образом. Эй, ты выглядишь так, будто увидел призрака. А ты думал, что мне пришел конец, верно? Я тогда довольно долго провалялся без сознания. Но как видишь, я все еще жив! Ладно, самое важное это то, что Мне сейчас хватает, мы оба здесь. На этом с интересными деталями в этом видео все. Поэтому с вас полторы тысячи лайков, а с меня сразу еще одно видео по готике. Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал и welcome в группу в Дискорде и Вконтакте, ссылки в описании.